Привет, посетители психушки! С возвращением! Поэт разговорного жанра Коннор Франта однажды сказал «В моем сердце не тьма, а пустота, ожидающая солнца». Если вы чувствуете, что относитесь к этой цитате, то, скорее всего, вы осознали ужасающую истину, что пустота и бессмысленность жизни – это то, с чем многим из нас приходилось сталкиваться в какой-то момент нашей жизни». Будь то просто часть взросления и попыток понять, кто ты есть и где твое место, мы все задаемся вопросом, как найти смысл во всем этом, и понять, для чего мы были созданы на этой земле. Учитывая это, если вы боретесь с глубоким чувством пустоты в вашей жизни прямо сейчас, вот семь признаков, которые помогут вам понять, почему и что вы можете с этим сделать. Первое. Ваши отношения не приносят удовлетворения. Часто ли вы проводите время с людьми, которые вам даже не нравятся? Или ведете неинтересные разговоры? в которых вы просто киваете и делаете вид, что вам интересно? Или встречаетесь с людьми, которым даже не испытываете настоящих чувств? Только потому, что не хотите им отказать? Одно из самых продолжительных и известных исследований счастья, известное как Гарвардское исследование развития взрослых, показало, что оно зависит от качества наших отношений. То есть уровень эмоциональной близости, поддержки и активного слушания определяет нашу удовлетворенность жизнью и чувство благополучия, а не количество. Поэтому оставьте позади все неприносящие удовлетворения отношения в вашей жизни, чтобы освободить место для лучших отношений. Номер два. Вы боретесь с чрезмерной зависимостью. Еще один признак, что вы чувствуете глубокую пустоту в своей жизни. Если вы часто чувствуете себя слишком зависимым, нуждающимся и цепляющимся за окружающих, Возможно, вы перескакиваете от одних отношений к другим. Потому что в глубине души вы чувствуете, что в вашей жизни чего-то не хватает, и вы думаете, что другие люди могут почувствовать эту пустоту за вас. Вы боитесь остаться в одиночестве, потому что вы не знаете, кто вы есть, когда вас не определяют ваши отношения. Другие люди дают вам чувство идентичности и самоуважения. И без них вы не можете не чувствовать себя потерянным и пустым. Номер три. Вам вечно скучно жить. Я схожу с ума от скуки. «Я не знаю, что я хочу делать со своей жизнью». Это то, что вы чувствуете или думаете об этом большую часть времени? Большинство ваших дней неинтересны и неувлекательны? Вам кажется, что вы просто тратите свою жизнь впустую и весь свой потенциал, не найдя ничего, что приносит вам радость или смысл? Когда люди чувствуют глубокую пустоту в своей жизни, это может быть очень похоже на скуку. И это чувство возникает из-за отсутствия активности, вызовов, перемен и возможностей для саморазвития. Номер 4. вы часто чувствуете эмоциональное оцепенение. Хотя окружающие часто замечают, Что в последнее время вы выглядите грустным или подавленным, Правда заключается в том, что в большинстве дней вы с трудом чувствуете вообще ничего. Там, где раньше были радость, грусть, волнение и интерес, теперь апатия и эмоциональная отстраненность. Хотя многие люди действительно испытывают эмоциональную отстраненность в определенные моменты своей жизни, обычно это просто приходит и уходит. Так что, если это чувство или его отсутствие не покидает вас в течение некоторого времени, то это, скорее всего, признак того, что вы начинаете осознавать глубокой пустоты, которую вы ощущаете в своей жизни. Номер 5. Вы чувствуете себя одиноким и изолированным от всех остальных. Тяжелое чувство жизненной пустоты, бессмысленности и неполноты может оттолкнуть нас от окружающих нас людей, даже тех, кого мы любим больше всего. Возможно, вы чувствуете себя оторванным от всех, кто вас окружает, и боретесь с глубоким чувством одиночества, которое мешает вам эмоционально общаться с другими людьми. Это становится еще более очевидным, когда вы начинаете избегать людей, отменять планы и прятаться, чтобы побыть в одиночестве в течение длительного времени. Номер 6. Вы потеряли связь с самим собой. Желание чего-то большего, но незнание, что это такое, это один из самых явных и очевидных признаков того что вы потеряли связь с собой и сейчас живете не в соответствии со своим предназначением. Вы больше не знаете, кто вы и чего хотите, и вы мучительно не уверены в том, куда идет ваша жизнь. И пока вы не воссоединитесь со своим внутренним «я» и вновь не откроете для себя свое предназначение в жизни, возникает глубокое чувство пустоты. И номер семь. У вас есть то, что вы хотите, но вы все еще несчастливы. На бумаге может показаться, что вам есть за что за что быть благодарным, но глубоко внутри вы знаете, что чего-то все еще не хватает. Если вы обнаружили, что у вас есть все, что вы хотите, но вы все еще несчастливы, то это, скорее всего, оставит вас чувство разочарования, растерянности, неуверенным в себе и пустым. Это может быть связано с тем, что все эти замечательные вещи на самом деле не то, что вы хотели для себя, а скорее то, что все остальные решили для вас. Открытие своих основных ценностей и в чем заключается ваша личная миссия в жизни может помочь вам вернуться на правильный путь. Итак, обнаружили ли вы, что относитесь к чему-то из того, что мы здесь упомянули? Надеемся, что даже если ответ «да», некоторые из упомянутых нами вещей могут помочь обрести больше смысла и цели в вашей жизни. А если вы или кто-то из ваших знакомых испытывает серьезные проблемы с психикой и благополучием, пожалуйста, обратитесь за помощью и поговорите с профессионалом в области психического здоровья уже сегодня. Обращение к нужному специалисту может стать отличным первым шагом на пути к восстановлению. Каким вещам вы научились? О чем вы хотели бы узнать больше? Каков был ваш опыт? Напишите об этом в комментариях. Как всегда, большое суперспасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.